Чтобы женщина была незаменимая для мужчины, чтобы он ни на кого другого не, даже не думал ее поменять, она должна раскрывать себе пять ролей. Первая роль – это роль жены. Вторая роль – это роль матери, которая поддержит, защитит. Да? Третья роль – роль сестры, которая всегда довольна любым вниманием своего брата. Роль послушной дочери, когда мужчина гневается, и его нужно успокоить, и чтобы его гнев растаял, как снег весной, нужна именно роль послушной дочери и роль любовницы, которая тоже нужна. То есть когда женщина понимает, раскрывает себе эти пять ролей и умеет их использовать как шахматы или как фигуры в шахматах в нужный момент, есть у нее чувство такта, как это все использовать, если она понимает, как все это использовать, то э, очень круто получается все, найти решение, гармонизировать ситуацию, перейти к какому-то э, из минусов плюс, э, поддержать своего мужчину, вдохновить своего мужчину и становится самой важной в его жизни женщиной.